Доброго вас дня всем. Сегодня в вашем я представляю стишок. Очень такой поучительный. Как родителям, так и детичкам его надо почитать, я считаю. Медвежонок не вас, Кто это? Огнебартов. Правильно написано. Тут картинки, конечно, есть красивые. Такой медвежонок, такой вежливый. И, и зайчишка играет, кажется, да? Такой вежливый вас ну, как не по названию просто, да, Не да? он вежливый такой, смотри, такой раком и болеется. Ну ладно, сейчас приступим. Бил синок у маменьки, медвежонок маленький, Мама был фигурой в медведицу бурой. Вот уже какая-то нелады, то данная не складушки получается. То есть пацан нормальные, нормальный, ништяков еще и хулиган, сюда по названию. А фигурой в мамку как-то это, не знаю, не по медведи, что ли, получается. Уляжется медведица под деревом в тени. С рядом присоседится. И так лежат они. Короче, ништячки ловят, такие кайфуют. По жизни у вас саятые Это уважуха, конечно. Вот они лежат, такой вас кайфует. Дальше идет маленький не то уже. Он упадет. в бедненький, его жалеет мать. Умнее в заповеднике ребенка не искать. А в чем умнее это? Что, упал, что ли, умный, что ли, самый? Не понял, вот это вот логика огня и борта. Я не въехал, конечно. Бедненький, понятно, упал, у вас а жарко его там, али сюда. Чем он умнее сразу, непонятно. Ладно, смотрим дальше, что тут идет у нас. Сыночек дисциплине совсем не признает. Уважухи никакой к матери, короче, не испытывает. Я вам по секрету забегая вперед, скажу, что он и отца не уважает, ни во что он его не ставить. Нашел он мед чериний, грядный лапы мед. А что, он с милом должен мыть? Вот это тоже не уехал я, конечно. Милле пошел у медведи, миле, шампунь, наверное, там жидкий миллио, твердый, миллио. Мать твердит. Ме веду так, нельзя хватать, еду. А как надо ее? Иду вообще хватать не надо Если уж по человечески тут вообще такая. Началась возня, то, конечно, надо уличку взял ужечку, медок там на или так кушали. Ладно, все. Он как начал чавкать, измазался в меду. он медведь вас, он должен чавкать. Он лапа его жрет должен, я не понимаю вот это вот здесь, конечно. Мать за ним ухаживай, мучается сенком. Мой его приглаживай, шертку языком. Ну нет, не знаю, шампунь, раз нету, не покупаешь ты шампунь, медведь по-братски скажу. Придется лизать ему башку его, ну и все остальное. Родители беседуют там, по Батяня пришел такой, батяна вообще тоже на кайфе, всегда смотри, а ты же удивляется, кого он такой медведь, смотри, чешет башку, кайфует вася. Мешает он беседе перебивать, не следует взрослого медведя. Ну, понятно дело, но он тоже здесь хочет поучаствовать, его никто не научил, как я понимаю. Мама не учит, папа не учит, а потом удивляется. Ай, у вас-то какой-нибудь плохой хулиган, так ты возьмись у вас за воспитание его, по-братски тебе говорю. Вот он примчался к дому и первый влез в берлогу. Медведю по не уступил дорогу. А тут, конечно, тоже у меня вопрос возникает. Медведь пожилой, он че, ну и что, что не уступил. Может он пожилой будет еще неделю идти туда, а вас сожжу. Ну, Мерзнет что ли, подождем, под ныгом стоят мишки хулигану шустрому. Вчера пропал куда-то, мамаша сбилась с ног. Вот интересно тоже, куда он пропал, он что, без присмотра получается хулиган. Тут мамаша виновата. И папаша взъерошенный нахмат и, и пришел домой сынок. И заявляет маме, а я валялся в яме, он медведь, Вася, где он должен, на качели качаться, не понимаю. Ужасно, он воспитан, всю ночь ревет, не спит, может болеет, Вася, он чуть-чуть, может он в яме навалялся, может укололся чем-то, не знаю. Он хулиганит, да он мать изводит просто, а тут разве хватит зиль, пошел ночи гости, хозяйка, не, ну это конечно не по-карифански. Хозяйка укусила, представляю, сидишь, да, гости пришли тебе с ребятишками там это разопные. Но с другой стороны, тут медведь вас, что с него взять? А медведя соседки столкнул с высокой ветки. Нехер лазить по веткам, как я понимаю, вот эта картинка. Медведица бурая, три дня ходила хмурая, три дня горевала. Ах, какая дура я, санка избаловала! И дальше балует его. Ну хоть одна тут четкая фраза, что она дура, она понимает. То есть не совсем все потеряно. Советоваться к мужу медведица пошла. Синок, ты нас хуже, не надо это делать. Вот Там видели этого медведя, как даруем. Батя, неважно, нормально все. Я почищу дотылок, и все. Ему вообще похер. Они раздельные, как я понимаю, живут. Раз она к нему пошла. Не знает, он приличий. Он дома в птичи. Дерется он в кустах, в общественных местах, нет, ну он получается, может, гопник мишка отводит, говорит, да, и жевачка есть, мед есть, если найду. Заревел в ответ медведь, я при чем тут, женка, ну я же говорил, батяня такой же, по кайфу живет, отдельно где-то, видать, хату себе построил. Эта мать должна уметь влиять на медвежонка. сынок забота ваша, на то и мама ну, похер, короче, видишь. Зато пришел что-то вас спрашивает до него. Но вот дошло и до того, что на медведя самого, на родного папу Мишка понял лапу. Он вспотелаш, видишь, а, видишь, споделил. Вон он, спотелиш, испугался. Он не понимает, он его не видит просто. Кто такой хрен? Я представляю, приставь а к тебе такой придет черный конь, ты тоже лапой замахнешься вспотеешь сразу. Гриво поотереть пойдет. Отец сердито и отшлепался рванца. За дело, за живое, как видно, и отца. Ну, понятное дело. Только умеет шлеп-шлеп делать, правильно? Не воспитывает, живет отдельно, кайфует по жизни. А медведица скулит, сына трогать не велит. не допустимо, у меня душа болит. Я, вас отвечаю, видел мамашу такую, которая тоже хулиган-ребенок, пакости-чмакости, да? Ну, иди сюда, Вася, ну, потом расхлебывать будешь, думаю. Я тебе, все говорю, это тебе не медведь, который в лесу живет. Среди таких же не лады в семье медвежья, а но крастет невежий. Я знаю по настышке, и люди говорят, что такие мишки есть среди ребят. Нет, ну вас, я тебе отвечаю, надо вести себя порядочно. Ну, конечно, как мишка это нехорошо вести себя, потому что ну, во-первых, Вася, ты не медведь вас, а ты живешь не в лесу Васа. А ты живешь среди людей таких же классных Иванов, таких же, как ты. Ну и, конечно, тут не уважуха, конечно, конкретная маме и папе этого медведя. Они вообще, а папка отдельно кайфует, мамка просто кайфует. В общем, не работается. Я знаю таких родителей, Не вообще пофигу. Поэтому и ребятишки такие вырастают. В общем, ребята, слушайтесь. Мама с папой. Мама с папой, пожалуйста, занимайтесь по-братски воспитанием своих ребятишек. Всем душевно в душу, всем удачи, успехов, взаимопонимания у вася, пока.